Добрый день, мои дорогие и любимые подписчики, гости канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня я проведу Таро-расклад на тему «Он и вы. Что между вами сейчас и что будет дальше между вами». Сегодня я проведу для вас данный Таро-расклад на три варианта. Задумайте, пожалуйста, своего партнера, представьте его. Вспомните его внешний вид, его поведение. И мы сейчас будем смотреть на него. Итак, какой ваш партнер сейчас? Первый вариант. Какой ваш партнер сейчас? Второй вариант. Какой ваш партнер сейчас? Третий вариант. Так, смотритесь, пожалуйста, на эти три варианта. Выберите для себя наиболее подходящий для вас. А я пока доложу дополнительные карты к данному второму раскладу. Чтобы понять, что между вами сейчас. Как вам сейчас относится ваш партнер. Какие в дальнейшем у него будут к вам шаги что же поменяется ли что-то в ваших отношениях. Итак, это первый вариант. Теперь переходим ко второму варианту. Так, что же ваш партнер будет дальше делать, какие его будут дальнейшие шаги к вам. Угу. это второй вариант. И третий вариант. Третий вариант. Какой здесь мужчина? Какие шаги в дальнейшем него будет? Что он к вам испытывает на данный момент? Поменяется ли что-то в ваших отношениях? Как будут дальше развиваться ваши отношения? Итак, дорогие мои, три варианта на данный второй расклад вам даю еще пару секунд чтобы выбрать интересующий для вас расклад и мы с вами начнем итак те кто выбрал первый вариант те кто выбрал первый вариант так. что здесь за ситуация что здесь за мужчина что у вас с ним в дальнейшем будет? Ага. Ага. Ох, мои дорогие, те, кто загадал первый вариант. Первый вариант – это очень тяжелый расклад. Очень тяжелый. Здесь либо с вашей стороны какая-то холодность к мужчине. Возможно, вы держите его на расстоянии вытянутой руки, либо мужчина от вас отдалился Человек, на которого мы смотрим Он пытается как-то, знаете, вот регулировать отношения с точки зрения разума Здесь желание найти какое-то правильное решение Какой-то выход между вами Здесь, возможно... Между вами стоят какие-то финансовые вопросы. Вы друг от друга ждете каких-то перемен. Он ждет от вас каких-то перемен, вы ждете от него каких-то перемен. Но вас друг к другу очень тянет. По данному первому варианту вы друг к другу очень сильно закрыты. И оба что он вам что вы к нему демонстрируете определенный холод вы в своих мыслях думаете что делать дальше как дальше развиваться в этих отношениях если тут какой-то выход мужчина же при этом всем он знаете он как будто бы зеркалит вас и в принципе он думает также вдвоем вот как-то вот знаете вот проявляйте друг другу холод здесь нет какого-то знаете вот чтобы проявление чувств было и причем вот оба пустили ситуацию как-то на самотек вот решили как-то здесь вот отпустить эту всю ситуацию если же вы смотрите на бывшего своего мужа ну как бы здесь расклад общий поэтому здесь у многих может проиграться это то здесь желание у человека договориться с вами и мысли о том, чтобы помириться, встретиться вот как бы друг с другом. Если смотреть по данному раскладу, сейчас вот докинем дополнительные карты. Дополнительные карты докинем. Что же здесь все-таки еще у нас есть? Так, что здесь у нас еще есть? Ну, здесь, смотрите, здесь надежда между вами обоими, она есть. Что же ждет ваши отношения? Что же ждет ваши отношения? Так, ну, между вами здесь однозначно еще состоится разговор. Этот разговор будет. В ходе данного разговора у вас будет шанс восстановить эти отношения. Но здесь кто-то из вас будет манипулировать. И будет вот как-то, знаете, вот пытаться управлять другим. И какого-то открытого разговора здесь между вами не получится. Здесь не будет такого разговора. Здесь вы оба будете в таких масках. Здесь нет точки, здесь нет конца. Но здесь есть жуткое непонимание между вами. Также здесь, возможно, какая-то игра между вами обоими У вас какие-то домыслы по поводу этих отношений Но эти отношения очень тяжело восстановить Вот правда, мужчина как-то, вот знаете, он вообще сам по себе какой-то холодный Вот он не дает вам тех чувств, не дает того проявления Вот не дает того, что вам нужно Вот как-то вот вам этого очень сильно не хватает здесь Таким образом, вот, если мы подводим итоги по первому варианту, то можно здесь сказать такое, что между вами еще будет разговор, разговор, встреча, но для вас это ничего не принесет положительного, того, чего вы хотите. Вы оба будете в масках и не раскроетесь друг другу. Здесь как будто бы, знаете, вот какая-то игра, манипуляция между двумя людьми, которые вот почему-то не могут договориться и почему-то не могут открыться друг другу. Будет, ну как бы, то, что будет здесь какая-то игра, я вам это уже сказала. Отношения здесь, ну вот правда, здесь будут очень сложные. Несмотря на то, что тут есть влюбленность и чувство. То есть как бы вот, вот правда, вот вариант вышел у нас здесь первый очень тяжелый. Так, это у нас был первый вариант. Мы его откладываем. Так, что те, кто загадал второй вариант? Смотрим те, кто загадал второй вариант. Что у нас здесь? О, так, что у нас здесь? Что у нас здесь? смотрите те кто загадал, загадал второй вариант то здесь основная проблема в ваших отношениях это возможно расстояние возможно здесь мужчина находится либо на заработках либо в командировке какой-то либо вот просто сейчас вот на данный момент по каким-то причинам находится на расстоянии от вас вы сейчас однозначно не вместе между вами вот расстояние, дорога и терпение. Вы, в свою очередь, надеетесь, ожидаете лучшее, что вы будете вместе. Ждете, когда обстоятельства между вами поменяются. Здесь однозначно есть определенные обстоятельства, которые мешают вам быть вместе. С вашей стороны вы ждете, когда эти обстоятельства поменяются, и когда мужчина будет рядом с вами. Здесь вы надеетесь, что когда он будет рядом с вами, между вами будут хорошие гармоничные отношения. Вы ну, как бы, и я вам хочу сказать, что это не только с вашей стороны вот идут такие мысли. Мужчина как бы тоже настроен на то, чтобы вот между вами были такие вот отношения. Хотя мужчина вот по характеру очень такой вот сильный, очень такой вот властный. И в принципе, который вот, знаете, не любит, чтобы им как-то манипулировали или как-то вот влияли на него. К вам данный человек относится очень хорошо, он испытывает к вам определенное чувство, но здесь мужчина, который думает именно головой, а не сердцем. Здесь он в первую очередь сейчас решает свои проблемы, но он решает их сейчас головой, то есть не сердцем, а головой, поэтому он появится, когда решит свои проблемы. Он понимает, что на одних чувствах далеко он не уедет. А, так если смотреть, что э, у него на душе, то здесь однозначно карты показывают, что ему без вас очень одиноко. Он, как бы он, это одиночество, вот, которое на данный момент у него есть, он пытается его провести как-то с пользой. Так, давайте посмотрим, что ждет ваши отношения в дальнейшем. Что ждет ваши отношения в дальнейшем? Так, что ждет ваши отношения в дальнейшем? Что ждет ваши отношения в дальнейшем? Так, прогноз здесь в принципе хороший идет на дальнейшие ваши отношения. Если смотреть вот второй вариант по раскладу, то чувства и отношения ваши будут здесь укрепляться. Вы будете вместе. Мужчина появится здесь в вашей жизни, появятся такие же всего появлениям, как яркие, активные события. Здесь здесь они будут. Мужчина испытывает к вам Сексуальное влечение, эмоциональное влечение. Ему э, с, с вами вот не хватает определенного секса и вот тех эмоций, которые вы ему даете. Э, ваши отношения выйдут вот с этого режима ожидания, на котором они вот сейчас находятся. И здесь вот будет страстная встреча. Мужчина от вас никуда не денется. У него от вас зависимость, не только сексуальная, но еще и эмоциональная. Это э, то, что у вас с мужчиной будет в ближайшее время. То есть сейчас э, между вами затишье, но оно однозначно закончится. Так, это был у нас второй вариант. Переходим к варианту номер три. Итак, что же у нас здесь в варианте номер три ждет? Что ждет здесь нас в третьем варианте? Так, что ждет здесь третий вариант? Угу, интересно, какой у нас третий вариант. Так, смотрите, по третьему варианту, мужчина вас видит хозяйкой, порядочной женщиной, вот у которой, знаете, вот мягкой, такой пушистой, которая, в принципе, может следить за порядком в доме, которая может быть хорошей женой, может быть хорошей хозяйкой, создавать уют, как-то помогать вот ему быть мужчиной, вот рядом с вами, он к вам относится очень положительно. А, правда здесь мужчина который не особо любитель заглянуть вперед не особо любитель построить планы что будет у него в будущем ну как бы вместе с вами мужчина который живет вот сегодняшний днем не строя дальнейших каких-то вот шагов Вот с ним с данным мужчиной, с данным загаданным человеком вот это если смотрят мужчины женщины как бы расклад общий взаимное чувство здесь человек хочет чтобы вы его ценили вот как мужчину вот знаете вот чтобы видели все его достоинства все его качества чтобы вот он хочет казаться в ваших глазах вот единственным и незаменимым тем мужчиной, который вот без которого нельзя обойтись который вот является самым главным самым важным в вашей жизни здесь вот знаете вот как бы Чувства у вас, если смотреть по второму раскладу, то они у вас обоюдные. Вы оба испытываете друг другу вот, желание, страсть там. Вот, у вас есть обоюдная вот, симпатия, вот чувство. Ну, это все здесь есть. Но на данный момент э, у вашего мужчины, вот, на которого смотрим, у него желание сейчас побыть одному вот как-то, знаете, разобраться в себе, вот, чтобы как-то вот решить вот собственные какие-то проблемы, вот он сейчас, знаете, в режиме такого отшельника, по побуду один, чтобы вот как бы прояснить, как, как быть дальше, здесь либо пауза, либо гнор со стороны мужчины, но, несмотря на это все, на то, что вот такой вот какая-то вот игнор с его стороны, либо холодность, либо вот как-то вот, нет вот тех эмоций и чувств вот не проявлять человек как, как бы вам хотелось бы вы ему нравитесь вы ему симпатичный к вам есть интерес но здесь вас воз, возможно мужчина еще на выборе но здесь повторю что это расклад общий поэтому проиграется не у всех не у всех мужчина будет на выборе но здесь карта выбора она выпадает с данным мужчиной а, вам интересно он знает, как поднять настроение, как нравится женщинам. Но ваши отношения, либо вот они, знаете, такого как начального периода, то есть они могли либо только начаться, либо ну, не так давно начаться, и вот как бы до года, в принципе, развиваться, либо же эти отношения, знаете, вот они как поверхностные. То есть без обещания какого-либо совместного будущего, без, возможно, вы не оговариваете, как будет дальнейшим, нет, здесь, возможно, вы как бы и предлагаете партнеру какие-то дальнейшие шаги, но мужчина, вот он не идет на, вот, на дальнейшее что-то, чтобы как-то вот совместное проживание там или вот какие-то, ну, там замужество, женитьба, ну вот, вот что-то здесь такое идет, вот когда человек к этому еще не готов. Вот вы знаете, вот по карте, как здесь, вот сидите, ждете, ждете, вот вроде бы уже все и о человеке знаете, вроде бы как бы и готовы уже как-то дальше развиваться, но человек при этом, при, при всем э, как-то вот ну, что-то его, знаете, останавливает, и он на это не, не идет. Э, здесь позиция мужчины вот такая, вот как бы поживем, Увидим, посмотрим ну, То есть, давай поживем Увидим Что же дальше будет Между вами, давайте посмотрим Докинем дополнительные карты Посмотрим, что же будет между вами В дальнейшем Что же между вами Будет в дальнейшем Так, Третий вариант так. Что же между вами Будет в дальнейшем Так, дальше между вами идет общение. Секс, приятные эмоции, свидание. Но, опять же, ничего более такого серьезного. Вы будете планировать, вот вы вместе с ним, знаете, будете как-то планировать ваши совместные встречи, ваши совместные, возможно, поездки у кого-то. Но здесь... Такого, без, без какого-либо серьезного будущего, но по крайней мере это пока. У некоторых же здесь проиграется, опять же повторюсь, расклад общий, и как бы не у всех это проиграется, но здесь эта карта выпала, что здесь есть любовный треугольник. Возможно, либо вы не свободны, либо он не свободен, либо здесь есть кто-то, кто вмешивается в ваши отношения. В общем развиваться ваши отношения в дальнейшем будут будут здесь и встречи будут здесь разговоры приятное время но пока что ваш партнер не будет идти на какие-либо серьезные шаги кто-то из вас здесь либо не свободен либо здесь кто-то вмешивается третий Затишье, которое вот между вами сейчас есть Оно уйдет И между вами снова как бы отношения восстановятся Но здесь вот то, что по третьему варианту вижу Вот знаете, вы как-то больше отдаете мужчине, чем получаете от него Вот как-то слишком много вы ему отдаете энергии Пытаетесь что-то получить Пытаетесь что-то или как-то договориться с ним Или вот как-то что-то ждете от него Возможно, планируете будущее, или кто-то здесь разговаривает за будущее, а кто-то здесь уже и свадьбы хочет, может быть, рождение детей. Вот. Но мужчина пока к этому еще не готов. Знаете, вот водит вас как-то за нас, пытается найти какие-либо причины, отговорки всему этому. Но здесь просто вот проблема в его характере, потому что вот человек, вот такой, знаете, немножко как эгоист. Эгоист, который вот, думает прежде всего за себя, а за то, что чувствуете вы, когда ему вот знаете не особо это и интересно. Итак, дорогие мои, вот это были три расклада, которые сегодня я для вас сделала. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, пишите в комментариях, был ли полезен вам такой рас, второй расклад, хотите ли вы в дальнейшем, чтобы я его проводила. Также напоминаю вам, что записаться на персональный Таро расклад, заговоры, чистки, присушки вы можете с любого конца света, находясь в любой стране мира, написав мне по вайберу на номер, который указан под данным видео. С вами была я, Катерина Таро. Пока-пока!